Всем привет! Меня зовут Ирина и вы на канале Рульков ТВ. В прошлом моем видео я обещала, что я расскажу, как правильно и грамотно составить резюме. Но хочу предупредить, что я не профессионал, не проходила никакие там платные услуги, ни, никого не просила, а делала все абсолютно сама. И хочу просто поделиться с вами, как сделала это я своим опытом. Первое, что мы делаем это мы ищем в гугле резюме экзампл, так как мы ищем работу в QA, то мы ищем резюме экзампл, QA аналиста или мену тест. Google вам даст огромное количество разных примеров, и вы можете в принципе почитать, потому что примеры будут в основном даже заполнены. Я могу оставить несколько ссылок в описании этого видео, чтобы вы понимали, что искать. И расскажу сейчас, какие подсказки мне давали знакомые друзья а, при составлении резюме. Значит, первое в шапке, что мы пишем, это имя и фамилию. Не пишите адрес, пишите только город. А, дальше номер телефона, email, почту. И если у вас есть страница в лин, лин, а, LinkedIn, я не знаю, их по-разному называют, американцы говорят LinkedIn, а, то оставьте ссылку на вашу страницу дальше идет графа нужно 3 четыре предложения оставить о себе что вы туда пишете? значит я опытный или знающий manual тестер я практикуюсь именно на таком-то таком-то виде тестирования ну в нашем случае мы manual мы можем только black box testing. и пишите что я могу то-то, то-то, я делал это, это, специализировался на том-то, на том-то. Кратко пишите о себе. Skills жирным шрифтом skills. Там вы пишете столбиком все виды тестирования, которые вы знаете и умеете делать. Это как функциональное, эксплоритори, usability и так далее. Дальше пишите, какие программы вы для тестирования использовали, например, Jira, SpyroTest или TestRail или какие-то другие, я, например, других не знаю, поэтому только эти называю. Дальше вы пишите языки, которые вы знаете, какие вы можете использовать, tools тоже напишите, то есть напишите, не стесняясь, все ваши навыки, кратко и ясно. Дальше, подсказка номер один, никогда-никогда не прикрепляйте свою фотографию к резюме, потому что в Америке на работу принимают независимости от пола, цвета кожи, мужчина или женщина, то есть, если прикрепив эту фотографию, ну, это не принято, это плохой дурной тон. Так, у меня здесь подсказка. Потому что я уже все забыла в разделе опыт в разделе опыт вы пишете э, компанию и пишите только месяц и год не надо там никаких чисел ничего пишите контракт работала была или full time например если у вас был опыт работы не в сша а, допустим в россии или в казахстане ну где вы жили до этого то э, этот пункт про контракт или full-time ну, можете опустить, это не так важно. Значит, что важно написать в опыте работы? То, что вы делали и принято в резюме а, гордиться своими результатами. например тестирование какие могут быть достижения например я там за год работы в этой компании написал там больше тысячи тест кейсов создал да э, за репорта ну, там больше трех тысяч баг репортов что и так далее и тому подобное там работал над таким-то проектом мы там сделали то-то то-то в общем все вот в этом направлении нужно писать а, разница с нашими резюме в тех странах. Если вы идете в QA, то вы в этом резюме пишете только опыт QA. Не надо писать, что вы там в том-то году работали продавщицей, в том-то году вы там были менеджером. Нет, только QA. Если у вас нету опыта а, в QA, а, например, у вас только был была практика, вы пишете, что проходила практику там-то, там-то и по той же схеме делала то-то, то-то там а, выполнял тест-кейсы, баг-репорты, там писал тест-планы и так далее, чек-листы, То есть все, все, все описываете. Можете описать даже, например, если вы работали а, фрилансером, тоже можете написать это опыт работы, какие проекты у вас были. Например, у меня были проекты в а, я все это описала. Я, конечно, не могу писать, с какими, например, сайтами или магазинами я работала, но я могла, ну, я написала, что я работала с веб-сайтами, мобильными приложениями, я тестировала э, игры для PlayStation, я тестировала приложения для э, мониторинга, э, baby-мониторинг, э, как ребенок спит, э, как он вышит, этом духе это все описывалось также можете все-все в подробностях описать не надо прям много всего сочинять даже если у вас только практика опишите хорошо свою практику для многих компаний это важ, важнее чем если вы напишите много чего но по чуть-чуть а, а дальше уже вы напишите свое образование то есть например вы закончили там Такого-то по такое то вы учили в университете, такая-то, такая-то у вас специальность. И, например, бачеллор degree или так далее. Школу писать не надо. Если у вас есть какие-то курсы, есть какие-то сертификаты, тоже напишите все это. В общем, все, что касается вашей профессии, но если у вас университетское образование не... Сойти сферы, ничего страшного, все равно его напишите, потому что это надо. Проверяют в компаниях нет, спрашивают за дипломы, сертификаты нет, по крайней мере у меня никогда не спрашивали и когда меня взяли на работу тоже этого ничего не не проверялось, не спрашивалось. Главное, чтобы ваши знания совпадали с тем, что вы напишете. Я вам рассказала все мои э, заметки. Как вы поняли, здесь ничего сложного нет. Э, если у вас есть трудности с языком, то вы можете обратиться в любую местную библиотеку. Там вам, э, насколько я знаю, там есть э, возможность с помощью по созданию резюме бесплатно также э, есть куча сайтов которые могут просмотреть ваше резюме там сделать поправки как платные так и бесплатные но для начала попробуйте сами это не так уж и сложно я думаю что вы справитесь еще хотела сказать что никогда в жизни не пишите свой адрес дату рождения э, в резюме потому что э, Будет очень много мошенников и рекрутеры будут звонить и мошенники под видом рекрутеров, никогда по телефону не давайте свои личные данные, если вас будут спрашивать дату рождения или social или еще что-то, говорите я никогда не даю свои персональные данные по телефону, даже адрес свой не давайте, потому что мошенники это дело такое и лучше себя оградить от этого. Спасибо огромное за внимание, комментарии, подписка приветствуется, всем добра, пока-пока!